Доброго времени суток, друзья. Сразу извиняюсь за такое длительное отсутствие. Как-то уж слишком долго я не выходил с вами в эфир на связь, но не выходил. Потому что пытался проанализировать свое ошибочное мнение относительно того, что после закрепления за десятью тысячами мы уже не увидим дальнейшей коррекции или отката какого-то цены биткоина. Вот сейчас я долго сидел, думал, смотрел на графики, наконец пришел к выводу, почему же все-таки я сформировал такое мнение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 можно сказать потому что это относится больше к правильности выставления трендовых уровней да то есть направление движения тренда нисходящего что было в моем случае изначально то есть вот эта продуктирная линия которая вот таким голубым синим да скорее всего выделена она была проведена от точки накопления не от пика свечи а вот точки накопления цены так да, где там цена открывалась да это Сейчас рассматриваем красную свечу до да. точки накопления то есть не от петеля не от свечи а именно тело свечи после и как мы видим она проходит вот вот такой вот у нее угол получается да именно поэтому я думал что все-таки мы дойдем до этого уровня после которого будем иметь какое-то уже коррекционное движение вниз там так как инструменту нужно дышать, да, но он не может постоянно там идти вверх-вверх-вверх. То же произошло после того, как инструмент начал откатываться. Я все-таки решил еще подкорректировать этот уровень и провел его от края тени свечи. И что у нас получилось? Вуаля, к моему удивлению, мы четенько убирались в этот уровень сопротивления, да, который нам врисовал именно линии нисходящего тренда. Вот этот э, диапазон да, нисходящей торговый, в котором сейчас мы находимся то есть мы четко дошли фитилем прикоснулись как бы к этой границе и ушли корректироваться вниз дальше что же происходит вот на данный момент ну собственно практически то же самое то есть мы видим что у нас сейчас дневная свеча, свеча очень похожа на предыдущую дат которой мы начали разворот и она не очень хороша на данный момент она даже сменяется отрицательной свечкой а не положительной ну тут туда-сюда бегает то есть, есть, будем смотреть, как закроется сегодняшний день. Если он закроется вот именно так, то завтра тоже можно будет ждать нисходящего движения и очередного отбоя от этого вот уровня тренда, уровня сопротивления в данный момент, в который он присутствует. И то, что сейчас произошел вот этот пробой, он будет ложным и так называемая бычая ловушка. Далее. Какое еще мое мнение по дальнейшему развитию событий? Готовьте помидоры, да, я полностью уверен, что многие из вас сейчас начнут меня хейтить относительно моего мнения, но все-таки я его выскажу, потому что оно мо ⁇ И я вправе его высказывать, а уже принимать его или нет, это решение абсолютно ваше. Значит, перейдем мы к корректирующим волнам, да, волнам, или вот будем, будем так говорить, от них отталкиваться, так как они у вас на слуху, скорее всего, слышали. Многие о них... И это корректирующие волны, да. Если мы знаем, то восходящие, когда был восходящий тренд, мы получили 5 восходящих волн, которые не были, не были видны до самого конца, скажем так перелома. То сейчас, якобы после пяти восходящих волн, по теории того же Эллиота, следуют три нисходящие А, Б, С. Так вот, многие думают и считают, что вот это вот нисходящее движение самое первое, это то есть первая волна А. Дальше восходящий этап B и вот эта вот затяжная длинная, которая дала нам э, дно наше да, по биткоину, по цене биткоина, это была волна C. Я же хочу вам сказать, что мое мнение немножечко отличается, да, и вы сейчас видите его на экране. В моем понимании мы в, от, вот это вот все движение… Обозначало обозначается как одна нисходящая волна то есть, волна A большая нисходящая волна движения, после чего следует, как бы, возрастающая да, волна, и она еще не закончена, то есть, скорее всего, мы либо же вот отсюда отобьемся и. Пойдем еще ниже, ниже не ниже того минимума, который уже был, а где-то там в район 8000, к примеру, 8000, наверное не ниже, да, не ниже 7 по крайней мере. После чего начнем восходящее движение, это как раз в аккурат уже подойдет к марту, да, то есть к весне и как мы все ожидаем с вами весеннего роста, плюс еще там есть совпадающие события с рынком акций, который потихонечку потихонечку сдает позиции да, и это все может отразиться именно на цене биткоина, так как многие говорят что деньги с того рынка начнут перетекать в этот рынок в аккурат под весну. Мое мнение первая вот эта вот затяжная это все большая корректирующая волна A. Далее после нее сейчас мы находимся якобы в в восстановительной волне B, восходящей, после которой последует еще одно нисходящее движение до 8-7 тысяч, уже после которого движение мы начнем восходящее. То, что сейчас происходит, мне не кажется, что все-таки она пойдет выше. Если даже пойдет выше, то мое мнение, что ее край будет, он как раз упираться вот в эту вот вторую линию тренда, которую я обозначил изначально. Пунктиром, которые обозначена, она будет являться сопротивлением, так как мы должны учитывать ее тоже. Плюс на этом же уровне у нас выходит сотая скользящая средняя, сотый мувин который также является сопротивлением. И плюс десящий уровень сопротивления 12000. То есть вот такой вот набор у нас сопротивлений здесь клочок собрался. И вариант развития, который я вижу, такой, что если мы все-таки пробиваем сегодня вот это вот сопротивление, да, линии нисходящего тренда, то мы все-таки упремся вот в эту цифру. Либо же 12, либо там 11500, вот это вот промежуток далее мы не пойдем после чего получим корректирующее движение до 8 и там уже будем смотреть как будет происходить движение но это будет такие минимумы скажем так вот то то чем хотел с вами поделиться своим мнением относительно дальнейшего движения биткоина я не уверяю вас в том, что я окажусь прав. Это лишь мое мнение, еще раз подчеркиваю. Не нужно принимать его за чистую монету и использовать как совет к инвестированию. Нет, вы, вы опираетесь абсолютно на свои знания, умения и интуицию да, в плане инвестиций и торговли. Это только лишь тот вариант событий, который рассматриваю я лично для себя и я его озвучиваю здесь на канале. Принимать его или нет решать только вам. Если понравилось, Ставьте лайки, пишите свои комментарии относительно того, что вы думаете по этому поводу, получим ли мы еще одну нисходящую волну или мы уже будем с вами идти вверх-вверх-вверх к новым высотам. Если не подписались, подписывайтесь на новые видео, обещанные обзоры, которые вы просили по сервисам и по маржинальной торговле уже на подходе. Всем большое спасибо за просмотр, до новых встреч, пока!